Ну а сейчас вы также можете принять участие в голосовании, которое проходит на прямой трансляции на ютюбе 71% проголосовавших отдали свои голоса команде VueNet За команду White Flames проголосовало пока только 29% Но это только первая карта чем же все это дело закончится, пока неясно и совсем непонятно. Единственное, что можно точно констатировать со стопроцентной уверенностью, то, что команда в Юнет выигрывает ножи и у них есть право выбора стороны на первой карте. Я напомню, маппул, дорогие друзья, New Enchant, Vertigo, Мираж и Dead Dust 2. Ну и, разумеется, собственно Даст 2, как и Мираж, мы увидим только в том случае, если матч не закончится со счетом. Какое-то количество карт, 0 Ну, например, 3-0, да. Собственно, стей, ожидаемый стей И карта нюк выбрана командой White Flames, то есть ребята Ее пикнули, но немножечко не хватило Им э, возможностей В победе над Оппонентами, да, так сказать В ножевом раунде и как следствие Хоть и на своей карте, но начинают В не самой удобной для себя стороне Битеки Уже вступает в перестрелку и таки попадает в голову Юпи Шон! Шо? Нище! Вместе с Эрвином делают 4 минуса на двоих. Вот это пистолеточка, дорогие мои друзья. Битеки, автор энтри фрага в этом раунде, проходит, проходит на точку А. Пытается здесь сейчас, собственно говоря, находясь в сайде, дождаться Аркады. Дожидается. Попадает и убивает Эрвина, но нужно забирать еще двух соперников. Алекс Рэй при этом занимает девятку. А его тиммейт смог находится на улице. Почему все именно так? Ну, логично, потому что бомба выбита а, за красным. За ним теперь еще нужно, за ней, прошу прощения, за бомбой нужно будет еще как-то сходить и как-то попытаться ее забрать. И честно, конечно, сказать, для битеки это будет, возможно, не самая простая задача. Чего это вообще такое? Патроны еще заканчиваются. Один ХП у Битеки. Парадоксально, но у Алекса остает. Что вообще это сейчас было? Просто что это за Мазанина? Простите, я по-другому назвать не могу. Настолько сильно не разобраться в собственной позиции не сумел, причем, ни один игрок, ни другой. Ну, пистолетка за командой в Юнет. White Flame смогли сейчас, конечно, побороться. И поборолись, в принципе. Но... Опять же, повторюсь, все получилось не настолько уж и однозначно, в общем-то, здесь не ясно, кто совершил больше ошибок, Алекс Рей или же Битеки, но пока выход и выход с... ой, какой болезненный выход-то для ли... не литовский, прошу прощения, для латвийской команды, 5 в 2, латыши. Пытаются вытащить, а с чем здесь тащить, собственно Ну, есть м у Алекса, и Алекс, конечно, пытается спасти ее Потому что тут, в общем-то, ретейкать вообще от слова совсем не перспективно Какой может быть ретейк, когда у вас скаут и М-ка да, Против окопавшихся в сайде соперников и Которые, кстати, тоже уже успели разжиться девайсами, пусть хоть даже и какими-то Ну, вот ну вот, собственно, смог отстрелил Вони, это минус по одному из оппонентов, но сейфа у всех, у всех. Смотри, все в разные стороны убежали. Каждый на свой респаун, собственно. Атака ушла к себе, оборона ушла к себе. Один-один. Я чувствую, матч сегодня будет сверхжесткий, сверхдолгий, потный и горячий. Кстати, давайте быстренько пробежимся по составам. За команду ViewNet сегодня выступают Шон, Эрвин, Смок, Алекс Рэй и Юпи. За команду Whiteflames, Mighty, B-Tech, LearnX, Ванимоджис и Синон. Вот такие коллективы, вот такие ребята. И это, напомню вам, две сильнейшие команды а, данного турнира. но... Победитель в этом турнире будет только один. И мы с вами узнаем вот совсем скоро, кто же станет этим самым победителем. Ирвин пока у нас путешествует в каналочках. Ждет, естественно, кого-то где-то. Ну а игроки атаки, по сути, осели. Осели, заняли сверх такие вот... Осторожные позиции Понимают, да, что сейчас, в общем-то, у команды в Юнет Не будет вменяемой экономики И Алекс Рей С 8 хелспоинтами, но тем не менее Все-таки успевает забрать Лернакса Далее, естественно, можно давить точку Б и дальше Но игроки атаки справедливости Ради этим не пытаются даже заниматься Хотя я бы, наверное, все-таки пошел э, До победного, так сказать Потому что, ну, там очевидно Форс На нормальный байраунд Само собой, денег не могло хватить. И, опять же, очевидно, что это не будут пистолеты какие-то, да? То есть, ясно, понятно, что это будут МПшки. Скаут засейвленный, засейвленная МК. Ну и, как вы видите, еще и Юпи на а, дробовичке на МАК-7, в общем-то, здесь тоже будет завешивать. Не знаю, конечно, насколько здесь продуктивно получится что-то где-то кому-то завесить. Но, в теории, находясь прям под желтым, где сейчас и сидит как раз Юпи, вы можете его заметить. Вот здесь он немножечко просвечивается. Ну... Но... Но нет, <св> но нет, дорогие друзья, минуса с дробовика не последовало, хотя встреча произошла в упоре. Смог последний, его позиция на 9. и на, 5... на последних секундах, за 15 секунд до конца раунда, команда Вьюнет выходит, простите, команда White Flames выходит на точку А и устанавливает там бомбу. Смог попадает по одному из оппонентов, но, тем не менее, демейдж фатальный ему он не наносит и остается по-прежнему... На позиции под девяткой уходит на рампы Не знаю, зачем, кстати Не знаю, кстати, зачем он уходит на рампы Но а, решение было принято Чего уж здесь поделать Уже ничего после драки кулаками не машут 2-1, команда White Flames вырываются вперед Также, конечно, не стоит забывать Что, в общем-то, все команды, которые сейчас вы видите на экране да, То есть это и VueNet, и White Flames Точнее, все игроки По ходу турнира демонстрировали Как умение играть за слабую сторону как и хорошее понимание позиционной игры. Ну, непосредственно именно по этим качествам ребята и дошли... Ой-ой-ой, ребята и дошли до финального противостояния. Ну, сами сейчас видели, да, какую неприятную аркаду пропустили White Flames э, к себе, так сказать, домой. Ой, почти. Битеки мог сейчас сделать два минуса, но чудом Эрвин остался с пятихл с и сохранил свою жизнь. При этом, кстати, Эрвин еще и Галилом успел разжиться, ну и калаш у Юпи. Мне, конечно, опять-таки кажется, что это будет сейф, но я не очень как-то сильно верю, в то, что в таких условиях удастся выбить Потому что там, ну, я уж молчу Диффуз китов нет Диффузаты это ладно, это уже второстепенно Конкретно сейчас а Самое основное, что нет никакого армора И вот Эрвин не сильно ли близко сидит Успеет ли он потом убежать? А то ведь бомбы может как бы и задеть Ну, а помимо бомбы его еще и найти здесь, кстати, могут ну да, все. Эрвин, естественно, снимается и убегает как можно. Ой, Вони, Вони, Вони, ювелирный молота! Черт возьми, игроки обороны погибают, пытаясь засейвиться на рампак. Что, кстати, примечательно погибал бы Эрвин при любых раскладах вещей, спастись ему тут так и так было невозможно, потому что ну, не в перестрелке, то он сгорел бы в молотове, ввиду того, что у него было всего 5 хп, ну достаточно было просто наступить в молик, собственно говоря, и 5 хп не осталось бы, поэтому тут уж однозначно песенка Эрвина была спета, но в теории Юпи мог еще выжить. Но нет. Ребятам медаль... Э, миндаль. Ребятам медальку за синхронную гибель. Ну, а команда White Flames забирают... Смотри какой. Смотри какой наглый битеки! Под дымы умудряется выбежать на точку, попытаться здесь с кем-то побороться. Вау-вау-вау. Здравствуйте, доброго времени суток от Generside Tactics вы вылетели. Да, Акмал, вчера проиграли со счетом 2-0 команде White Flames. 16-5 и 16-7. Ну, точнее, 16-7 и 16-5. 16-7 на Enchant, и на Dust втором 16-5. <coughs> привет у Узбекистана. Город Самарканд. Как вы? Грозный, привет. Все супер, все замечательно. Вот смотрим Зрелище не для слабонервных. Финалище формата Best of 5, дамы и господа. 3-1, и плавно эти самые 3-1 уже переходят в сторону 4-1. Потому что не представляю. Как нужно было бы сейчас Алексу постараться, чтобы даже банально не умереть? Вот, вот даже вот настолько все было, <coughs> простите, тяжело, что просто пережить этот раунд уже задача не из легких. Ну вот и вдумайтесь, собственно, от какой позиции сейчас играет команда в Юнет. Да, они играют не свой пик, безусловно, здесь не нужно об этом забывать, потому что, ну, все-таки они выбирали карту Эншент. На Эншенте, возможно, они покажут... Куда более увлекательный КС Пока что по истечении пяти раундов Вы сами видите, что час, чаша весов Практически полностью Склонилась в сторону команды White Flames Однако поддержку команды VueNet, напомню, больше Потому что в группе ВКонтакте В голосовании, кто победит Выиграли VueNet В данный момент 62% Проголосовавших на Ютьюбе Отдали свои голоса команде из Латвии. И прикол в том, что даже невзирая на то, что они проигрывают, все равно за них отдают голоса. Вот это называется фанатская любовь. И преданность своей цветам своей команды, так сказать. Ну, сейчас у нас начинается... Я хотел бы сказать выход, но выхода все-таки не будет. Рампы более чем просто прокинуты. Вернее, не более чем просто прокинуты. Ну, Эрвин... Ждет выход со скрипа, который в перспективе может произойти. Я думаю, его не может попробовать как-то реализовать позицию именно в скрипе непосредственно. Но я бы лично не стал. Мне кажется, все-таки скрип... Достаточно тяжелая позиция для выхода, плюс при этом 40 секунд до конца раунда уже определенно скрип кем-то занят, и в упоре можно здесь напороться на самые неприятные девайсы. Юпи, ну, самую каверзную позицию занял сейчас, и, кстати, это один из тех людей, которые будут вот такие штуки грязные со своими соперниками делать. Юпи делает этот фраг, далее два минуса от игроков команды White Flames, но девайс, девайс-то уже в Юпи... У Юпи, прошу прощения, остается. У Юпи звучит, как будто я ругаюсь матом. Шон и Смок остаются вдвоем. Оба идут поджимать соперников. Ну, тут Лернекс, Лернекс пытается не выпустить оппонента. И два хедшота. 5-1, дорогие мои друзья. Пока что без шансов. Это ужасно, но это факт. Команда в Юнет выиграли ножи. И выбрали начать в обороне. И... Действия команды в Юнет в обороне пока выглядит малость слабенько. Ну, слабее определенно, чем действия атаки. Это понятно, исходя из счета. Какие перспективы будут во второй половине? Пока, наверное, рановато, конечно, говорить. В любой момент все, в общем-то, может измениться достаточно кардинально. И в теории 5-1 могут превратиться в условные э, 5-10. Конечно, вопрос сейчас взята пауза. Никто с сервера вроде бы не вылетел. И, вероятнее всего, пауза... Тайм-аут, тайм э, который взяли сейчас игроки, я думаю, взяли игроки команды VueNet. А, так как, если уже здесь и есть что пообсуждать, то только им, у команды White Flames, на данный момент все хорошо и все замечательно. Но кураж однозначно, который появился у команды из России... А, нужно сбивать латышам это вот хочешь не хочешь В противном случае Ну тут просто будет раунд за раундом уезжать в копилку оппонента И перед началом девайсного раунда Полноценного девайсного Я думаю пауза здесь конечно Имеет место быть И она вполне себе полезна Вопрос конечно что она может и не помочь И надеяться на то что пауза Изменит что-то в ходе событий Не нужно да, она может внести свою лепту, так сказать, в происходящее. И может как-то немножко остановить напор команды White Flames. Но пока White Flames непреклонны. Но опять же, оно и не сильно удивительно, ведь они, наверное, не зря пикали нюк. Я всегда в такие ситуации пытаюсь обратить, так скажем, ваше внимание, дорогие друзья, на то, что команда White Flames выбрала карту нюк. Да, то есть это их пик. Не важно, что они сейчас находятся в слабой стороне. Важно, что они сейчас на своей карте. Они дома, так скажем. А вот команде VueNet предстоит на нюке воевать за свое преимущество. А вот на Эншенте придется воевать уже команде White Flames. Ну, там посмотрим. Вчера White Flames тоже, в общем-то, отыграли Ancient. И выиграли его 16-7, поэтому... У них это тоже не самая слабая карта, знаете ли. Первый минус от Майти. Проход на точку Б открыт. Игроки команды White Flames прорывают оборонительные редуты и уже занимают позиции на споте Б. Битеки. Ну, не успевает забрать Эрвина, однако успевает дать исчерпывающую информацию о том, что можно ждать уже как минимум из каналок одного из э -э контртеррористов. Спецназовцы же, в свою очередь, Аккуратно пытаются занять позиции близ точки Б, Но я не вижу, опять же, надежды на ретейк, дамы и господа И вот это меня немножечко пугает То, что 4 в 5 команда в Юнет для спасения собственной экономики Решаются на то, что они будут играть отдачу шестого раунда Наверное, это правильно, потому что, по сути, сейчас идти выбивать Это риск, огромнейший риск, экономический в первую очередь Синон не успел покинуть позицию. Разбился, убился, взорвался точнее. Ой, и еще и Майти забрали под конец раунда. Ну, неважно. Важно понимать, что пауза очередная у нас. И вот теперь уже для... А, теперь пауза явно взята командой White Flames. У них Дерек. Бот Дерек появился, дорогие мои друзья, да? В составе коллектива из России. Нужен пятый игрок. Куда-то он делся. Куда-то А вот и он вернулся. Ура! Ура! Ну что ж, 6-1. Девайсный раунд э, номер 2, по сути. Если бы в предыдущем раунде все же в Юнет пошли бы выбивать, с огромной долей вероятностью не получилось бы, потому что там, ну, тотальный... Э, Хотел сказать, территориальный. Стратегически все-таки перевес находился у команды WF, потому что они просто держали точку. Им не нужно никуда двигаться. Они раскидали дымы, раскидали молотовы, выиграли огромную кучу времени. И в Юнет просто пришли на точку. И даже если выиграли перестрелку, далеко не факт, что смогли сделать ретейк. Но потеряли кучу девайсов и все равно проиграли раунд. Именно с этой точки зрения... Судя по всему, было принято решение отходить на сейв и спасать 4 девайса на следующий раунд Это правильное решение на самом-то деле Как бы оно абсурдно не выглядело, типа, камон 5 в 4 сейвить, да, это же практически а, равная ситуация Ну, во-первых, начнем с того, что это практически равная ситуация По факту-то все-таки нет Перевес в одного игрока при ретейке это ощутимая разница Ну и, конечно, с точки зрения сохранения экономики... С точки зрения позиционки, которые могли проиграть в Юнет в предыдущем раунде. В общем, я считаю, что решение правильное. Почему я просто говорю так? Частенько у меня под некоторыми видеозаписями оставляли а, комментарии. Такие вот, рашеры, так сказать. И мамкины атакеры. Я не знаю, как еще называть таких людей. Но они говорят, типа, Че, почему они ушли на сейф, когда надо было идти и воевать. Я все понимаю, что надо идти, но, ну, нужна стратегия. Раунд нужно выигрывать, но есть ситуации, в которых раунд выиграть будет практически невозможно. И лучше проиграть сейчас, чем проиграть потом. Потому что, опять же, в перспективе не было бы денег. И за отсутствие денег, ну, была бы огромная, огромная брешь в экономике у команды Вьюнета. Сейчас они играли бы с пистолетами и отдавали бы точно седьмой раунд. А теперь у них есть девайсы. И посмотрите, игроки атаки... Везде двигаются под дымами, но тем не менее В них попадают, однако они живут Минус от Эрвина И попытавшись спрятаться в каналке Эрвин обнаруживает, что там у нас Майти есть Шон, 4 хп остается, успевает Потушить, но туда летит Хаешка И Синон, даблкил Алекс, Рей вместе с Юпи остаются вдвоем Против Майти и Синона Ситуация 2 в 2 Бомба при этом, кстати говоря У кого? На руках у Синона и сейчас, кстати, очень рискованное мероприятие может быть. Синон. Ну, ну, ну, нет, совсем. Ой, совсем нет. А просто я бы задал один единственный вопрос команде White Flames. Почему не Б? Почему точка, которая уже была занята, почему не поставить бомбу на ней? Зачем придумывать велосипед? Но, с другой стороны, я опять-таки рад, что команда VueNet хотя бы в этом раунде уж выиграли. Но я бы сказал, по большей степени этот раунд был отдан. И отдан он был Синоном и его товарищем, да, потому что, ну. Давайте мыслить объективно. У вас захвачена точка Б. Зачем вы идете на точку А, когда достаточно, в общем-то, осесть там, где. где вы и так уже осели. Там воевать даже не нужно за позиции. Эрвин. Пропускает соперника, кстати, ни разу не удалось попасть. Молотов uh, на вилке, но это, мне так кажется, очень жесткий и серьезный отвлекающий момент, дорогие друзья Обычный CS GO 1.6 не играет уже? Я не понял uh, вашего вопроса, от Атабаев uh, Что значит обычный CS GO 1.6? Зачем вы две игры слепили в одну? Есть игра CS GO, а есть игра CS 1.6 Вы про что конкретно? Снова установлена бомба И минус Юпи Я бы, наверное, думал опять о ретейке Ой, прошу прощения, о ретейке, конечно же О сейве Потому что здесь снова та же самая ситуация Экономика висит на волоске И волосок этот слишком тонкий Выбить Точно не выбить ничего Кстати, игроки атаки поняли, чем дело пахнет, в общем-то И не позволили отсейвиться большей части игроков команды в Обычный 1.6. Нет, почему играют? Играют просто на данный момент больше турниров по Counter-Strike Global Offensive, что очевидно. Потому что это современная Counter-Strike, и в... у нее больше аудитория, в разы больше, чем у CS 1.6. И это, в принципе, нормальное явление. На табло 7.2 два засейвленных девайса, и к ним докуплена еще небольшая кучка девайсов. Ну, в целом, хочу вам сказать, кстати, первая половина идет достаточно долго. В данный момент прямой эфир, точнее, ну, прямой эфир идет 35 минут, но это не важно. Игра идет 20 минут, да? То есть за 20 минут сыграли только 9 раундов. Это больше, чем по 2 раунда на минуту, по сути. По 2 раунда на минуту, наоборот. По 2, по 2 минуты на один раунд. Ну, и сейчас с разменами, опять же, у нас численное равенство попадает на табло. 2 в 2. Но атака уже установила бомбу на данный момент И обороняют точку Б а, Вилка прокинута, дымы И, естественно, из этих дымов уже нормально не разыграть Придется ждать Придется ждать, когда эти дымы закончатся Но куда сейчас лезет игрок атаки, я не сильно понимаю Но куда-то лезет, это Майти! Ха-ха! Жестко жестко, но на самом деле очень рискованно. Если бы удалось нормально зайти под флешку в эти дымы, я рискну предположить, что игроки атаки могли бы и не удержать. Сма спасибо, смотрю уже 10 минут, не понимаю, графика очень современная. Ну, относительно Counter-Strike 1.6, да, конечно, она гораздо современнее. Ну, относительно современных игр... Графика в CS GO, ну, такая, посредственная, я бы, конечно, сказал, да. Ну, как минимум, физика уже немножечко подустарела. Отсутствует баллистика как явление, да. Эрвин забирает битеки. Ну, тут, скорее, конечно, ошибка битеки, потому что а почему он, собственно, в соло у нас здесь вообще решил ходить на улице без какого-то прикрытия от товарищей по команде и без какой-то, ну, вообще вменяемой идеи. Просто так походить под дымами... Много ума, как говорится, для этого не нужно А ты попробуй не умереть в такой ситуации Ну и, конечно, Эрвин занимает свою излюбленную позицию В которой мы его можем заметить уже не первый раунд Позиция за каналкой в ожидании выхода из скрипа Шон тем временем занимает э, позицию рядом с вилкой Чтобы на точку Б никто не прошел Но, в общем-то, на точку Б никто и не пойдет на данный момент Основной э, выход, естественно, будет на точку А При этом, кстати, основной выход будет вот на одного из игроков обороны, который уже поджал будку, и это Шон! А, прошу прощения, это Алекс Рэй. Алекс, кстати говоря, разменивают. Далее небольшая ошибочка от Юпи. И численного перевеса, между прочим, нет. Лернакс взбирается на девятку. И это похоронный. Это похоронный игрок, который сейчас, естественно, ну... Очень важный минус сделал. Он забрал соперника в непосредственной близости. Ну, кривая получилась флешечка. Сами видели, да? Вот он, тот самый похоронный игрок. Делает уже второй минус. И ситуация 1 в 3. При которой, конечно, Шон... Обречен Обречен на поражение 9-2 Прострелов нет здесь, э, по-моему Нет, прострелы есть Просто их гораздо меньше, чем в Counter-Strike 1.6 И это с одной стороны-то правильно Потому что, если так подумать Далеко не все можно прострелить в, ре в реальной жизни да? ну, вот, Если мы возьмем э, Что игра становится тем лучше, чем она реалистичнее и реалистичность здесь, конечно, ну, CSGO это не про реалистичность, если уж на то пошло. Но все-таки, ну, если, допустим, там, я не знаю, вот сегодня только опубликовал видео, где небезызвестный Евгений Романов, он живостей, в Counter-Strike 1.6, находясь на рампах, убил соперника, находящегося за красным на улице. Вдумайтесь в это, дорогие друзья. Think about it. Да, то есть подумайте. Это просто жесть. Через всю карту, через несколько стен пролетела пуля. Ну, такое вообще невозможно, в принципе. Поэтому тут чуть-чуть больше все таки внимания этому уделили. И, конечно, далеко не каждую стену здесь можно прошить. Ну, хватит о прострелах. У нас здесь уже забрали Шона. Также на улице погибло только что еще два игрока обороны. Их забирает Майти. Ну, а Смаку и Юпи... Предстоит. Я не знаю, что им предстоит. Ну, вот выбитый калаш, возможно, реализовать. Юпи, к сожалению, на дробовике славы не сыскал, а вот смог. А вот смог, смог сыскать эту самую славу. И забрал Лернакса. Но тут, опять же, такое себе. Я, честно сказать, не верю в то, что смог это сможет вытащить. При всем уважении, опять же. О, мать! Вот это воткнул, черт возьми Вот это, вот я же говорил, не надо ломать дверь никогда Блин, никогда не ломайте дверь на нюке Дырка, которую вы там делаете, блин, после этого постоянно кто-то погибает Из-за этой дырки Вот И причем обычно игроки обороны продырявят дверь И потом сами выхватывают из этого глазка образовавшегося То есть не бывает наоборот, типа оборона прострелила дверь И убила всех игроков атаки Не, это не по такому принципу работает Размен в мейне неожиданностью стало, наверное, для Вони, что в, в мейне было два соперника, но uh, факт факт лицо, дорогие друзья, 3 в 2 атака вновь заходит на точку и вновь команда VueNet вынуждена играть от ретейка, либо же уходить на сейф. экономики нет и две снайперские винтовки, это не тот набор девайсов, с которым будет очень просто выбить, поэтому, наверное, все-таки здесь будет попытка спасти девайсы, достаточно дорогостоящие и перенести их во вторую половину, а, прошу прощения господи, в какую вторую половину, о чем я вообще а, на 14 раунд конечно же это я уже просто мыслями во второй половине, потому что мне хочется видеть, как в Юнет будут организовывать свою атаку. Как я уже говорил в начале матча, я вообще не имею никаких вопросов к команде White Flames, потому что они пикнули карту нюк, и они ее выигрывают. Да, пусть они и в атаке ее выигрывают, тут скорее надо вопросы задавать в таком случае команде из Латвии. Ну вот, одна из снайперских винтовок мало того, что засейвилась, еще и минус сделала. То есть, в общем-то, продуктивные действия сейчас были сделаны в Юнетовцами. А, вопрос, вопрос, дорогие друзья. А, уже три или 4 сейва было достаточно таких серьезных от команды в Юнет для спасения экономики. То есть, сколько раундов было отдано без борьбы по сути с целью спасения экономики. А взято только два раунда. Ой, ой! Юпи! Ну, жаль, только один минус. Очень хотелось бы посмотреть на еще небольшую пачку фрагов с Эксема, Но только два, дорогие друзья. Точнее, простите, только один. Но два минуса от Эрвина. И в результате, наконец-то, численный перевес за Вюнет И это возможность для команды из Латвии взять еще один матчпоинт. Здесь загулял у нас Майти, и его забирает Смог. Последним оста остается Синон. У него есть автомат Калашникова. И, в принципе, даже есть небольшой... Набор гранат, который он может реализовать Есть э, хаешечка, есть флешечка и молик а, Есть первый минус Видит еще одного соперника Там, кстати, Алекс Рэй еще у нас находится сейчас э, на нуле в Бутыке О, В Бутыке как-то странно, я так это сказал слишком, слишком раздельно Ну, в общем, в Бутке сейчас э, сидит снайпер команды Вьюнет А смог же в это время находится в сайде Синон да это чеписподобно. Бесподобно Бесподобно пытается реализовать клатч. Уже трипл килл имеется у игрока атаки. Ну, здесь, в принципе, читаемо, на мой взгляд, что игрок атаки будет реализовывать позицию именно из будки. Но получится ли ее реализовать? Там все-таки снайпер. Одна одна пулька, и Синон готов, что называется. О! Промахнулся! 21 секунда, дорогие друзья. Синон! Че. Чё... Что происходит? а Это квадрокилл от Синона, дорогие друзья! Вытащен просто мертвейший раунд! Абсолютно невыигрываемое что-то сейчас осталось за командой White Flames. Мне кажется, у команды из Латвии после такого точно должна появиться моральная... Подавленность, так скажем, потому что, ну, такое нельзя было отдать внутри в одного. При том, что Алекс Рей открылся, ну, сверхудачно. Автоматом Калашникова Синон закрыл сам себе позицию, на которой находился игрок обороны. Он из за Калаша его не видел. И Алекс взял и промахнулся. Боже мой. Энтрифраг в последнем раунде первой половины делает игрок атаки, это Майти, но далее два минуса ответных, немного подгорает Шон до 34 хелспоинтов. но главное, что это, в общем-то, не фатальный урон Битеки, едва ли сам не погиб, кстати говоря, но Эрвинус все-таки сумел забрать, ситуация 3 в 3. Опять же, в теории это равенство. Э, вопрос, конечно, реализация этого самого равенства, потому что атаке нужно куда-то зайти. И если оборона неправильно расставит э, позиционно своих игроков, тогда атака зайдет и уже, наверное, потенциально не отдаст победу. Но и, конечно, нужно смотреть на действия атаки, на какую позицию открываться они будут в первую очередь и каким количеством. И с каким подходом? Раскидка достаточно богатая. Три флешки, дым, два, даже дыма, два молотовых, хаешка. Более чем достаточно для того, чтобы комфортно занять любую точку. Но сейчас большая часть боепотенциала была выброшена. Перестрелка на точке А, и здесь два минуса, дорогие друзья. Юпи последний. Ну, давайте смотреть за игроком коллектива в Юнет. Только он способен сейчас спасти для своей команды... Третий раунд, но честно, конечно, ситуация мертвая. Мертвая, потому что Синон находился под каналкой. Чтобы выиграть перестрелку, нужно было очень быстро из нее вылезти, а Юпи пытался сделать это максимально тихо. Тихо вылезти из каналки нельзя быстро, то есть только медленно. А это на руку игроку атаки, который как раз и ждал своего соперника здесь. По результату 13-2. Итог первой половины. Конечно, тотальная доминация команды White Flames на карте Денюк. этот, Это, что называется, без пяти минут Ancient. Но все-таки я не буду хранить команду VueNet. Потому что они не такое камбэчили. Достаточно вспомнить, как они проиграли первую карту. Кстати, свой пик проиграли команде Джиджи Покерок, Но потом выиграли чужой пик. А впоследствии еще и выиграли встречу. Вот так вот. Но... Это единственная команда, которая свой Best of 3 сыграла со счетом 2-1. У всех остальных Best of 3 заканчивался со счетом 2-0. То есть в Юнет в этом плане коллектив все-таки, у которого были проблемки. Все остальные типа двигались беспроблемно. Но камон, опять же, сейчас атака. А, атака — это инициатива. Команде в Юнет терять сейчас по большей степени нечего. Они едва ли не проиграли первую карту. Поэтому агрессия, которую они сейчас будут проявлять, естественно, будет многократно удвоена, утроена и так далее. Будем смотреть, что будет выглядеть дальше. Шон 666 выносит Синона, вырубает его. И нет кого-то, кто мог бы разменяться. Один из игроков обороны на рампах и, скорее всего, сыграет с девятки. Но девятка, опять же, под контроль на команде в Юнет. Просто об этом нет никакой информации. И вот сейчас вы видите то же самое, что было с Юпи. В конце первой половины он точно так же аккуратно лез по лестнице и его убил Синон. Теперь Юпи находился в той же самой позиции. Опять же, быстрый выпад на девятку с лестницы Юпи, может быть, и не принял бы. А медленный, но ну, это прям просто радость, да, как бы соперника, который еле двигается, вообще несложно убить. 13-3. Пистолетку берут команда в Юнет. Это буст экономического характера, это буст морального характера. И надежда на камбэк, черт возьми, это самое главное. Но, конечно, будет... будет... Будет не просто, потому что есть девайсы, есть майти у команды White Flames и черт возьми майти один из, как мне кажется, опаснейших игроков команды в которого вообще нужно прям сразу класть на лопатки и выламывать ему руки, чтобы он точно никого не убивал. Но вообще здесь, конечно, опасны все. Я не буду выделять кого-то, кто-то опаснее чуть-чуть, кто-то. О, вот и Лордекс тоже включился в игру. Два минуса СМП девятого и отличный ваншот от. Питеки, дорогие друзья, Юпи 1 в 4. Жестко. Очень жестко. Но там, правда, 2 хп у Майти, 1 хп у Синона. По сути, Юпи не должно составить трудностей убить а соперника. Вопрос. Ух ты! Вопрос просто, что соперников слишком много. 14-3. По-моему, немножечко останавливается путь к камбэку. Как минимум. Экономика, которую могли сейчас нарастить ребята из Латвии, увы, уже не нараститься, скорее всего. А, здравствуй, брат! Пишет Достанбой. Приветствую вас. Спасибо большое, что вы а, пришли на трансляцию. Привет, братан, спасибо за стрим. Абдуманоп, приветствую. Не за что. Всегда, пожалуйста, приходите почаще для вас, так сказать, и вещаем. Ну что, два матч необходимо забирать... Забирать. Если, конечно, заберут, потому что, черт возьми, с такими ваншотами тут не просто два матчпоинта, тут один-то будет проблемно забрать. Смог бесподобный выстрел с Дигла. И теперь в руки к Смоку попадает МП-9. Девайс, конечно, чуть более вариативный, нежели Дигл. С Дигла прям, прям прямолинейно можно наказывать, но вот сейчас Смог находился бы в руках с Диглом, может быть, и смог бы попасть в Майти, попасть ему в голову и убить его но MP9, опять же, повторюсь, более вариативный девайс. А точнее, как раз-таки его вариативность заточена на то, что чем ты ближе, тем профитнее. А расстояние, как вы понимаете, было совсем не близкое. Алекс Рей, последний против четверых игроков из команды White Flames. И потенциально сейчас в огромной опасности находится команда ViewNet, потому что их раунд и их вообще возможный камбэк. Под вопросом. 15-3. И это матч дорогие друзья. Один раунд отделяет команду White Flames от победы в данном... А, не в данном турнире, простите, но в данной карте. О турнире, конечно, говорить еще пока что-либо рано. А, но, тем не менее... Факт остается фактом. Пока у команды в Юнет очень мало надежд, а учитывая какая у них сейчас экономика, надежд вообще практически не остается. Классно комментируешь, Абдумано. Очень рад, что вам нравится. Большое спасибо. Синон тем временем останавливает выход на улицу, делая даблкилл и отдает позицию, хотя там, кстати, есть третий игрок атаки. Да, в общем-то есть и четвертый. То есть здесь все игроки атаки сейчас находятся. Синон вообще мог выходить на квадрокилл спокойно. А, Вони забирает Алекса, последним остается Юпи, вновь надежда на Юпи, и э, я вспоминаю сразу четвертьфинал, где Юпи постоянно оставался в клатч-ситуациях, но ни один клатч на самом деле Юпи, к сожалению, к моему величайшему, так и не выиграл. Поэтому сейчас, при всем уважении к игроку, я вынужден констатировать факт того, что... Практически не верю в возможную победу. И да, дорогие друзья. На этом первая карта заканчивается. Заканчивается она победой команды White Flames. Со счетом 16-3 коллектив забирает свой собственный пик. А мы отправляемся на карту Ancient.